Так, добрый день. Есть несколько вопросов. Как вас зовут? Какой самый яркий результат на продукте MSP и какая программа помогла вашим клиентам? Угу. Здравствуйте, меня зовут Ася, мне шестьдесят девять с половиной лет. Я в НСП с 2012 года. Потребляю продукцию давно. Мне давали первую группу инвалидности. Самый большой результат, что я лишилась, так сказать, следующих заболеваний астмы. Я пользовалась баллончиком. Аутоиммунный тиреидит был и ишемическая болезнь сердца. Но последний результат у меня следующий. Мне должны были в сентябре делать операцию на колени. Я... Долго сомневалась И решила, что у нас шикарная продукция Неужели я не смогу поправить Свои проблемы Продукцией НСП И, соответственно, я пользовалась Нашим набором Здоровые суставы и здоровые кости Пила много кальция Хондроитина, глюкозамина И также басфелию. Ну, таким образом Сегодня у нас январь Я вчера зажигала танцевать Хожу, гуляю. Ну, в общем, чего и всем желаю. Спасибо, спасибо, очень вы да. вы спасибо большое. Стараюсь. Ну, это все продукция наша. Это правда. Я еще добавлю две секунды, чтобы люди понимали. В 53 года, когда мне давали первую группу инвалидности, меня дочь выводила на прогулку. И я не могла пройти один квартал. Пройдя пол квартала, если нет скамеечки, я садилась на поребрик или, как говорят в других городах, как там это называется, бордюр, да, отдыхала, шла дальше. Поэтому, ребята, это было в 53, сегодня 69. Разница Огромная, это два разных человека, поэтому имейте в виду, есть такая прекрасная золотая продукция. Продукция НСП. Всех благ. Пожалуйста.